Не устрашусь и гибели, ни копий, ни стрел дождей. Так говорит по Библии пророк Есенин Сергей. Время мое приспело, не страшен мне ляск кнута. Тело, Христово тело, выплевываю изо рта. Не хочу восприять спасенья через муки его и крест. Я иное постиг ученья, прободающих вечность звезд я иное узрел пришествие где не пляшет над правдой смерть как овцу от поганой шерсти я остригу голубую твердь подыму свои руки к месяцу раскушу его как орех не хочу я небес без лестницы не хочу чтобы падал снег не хочу чтобы умело хмуриться на озерах зари лицо я сегодня снесся, как курица, Золотым словесным яйцом. Я сегодня рукой упругою, Готов повернуть весь мир. Грозовой расплескаюсь в югою От плечей моих восемь крыл. Лай колоколов над Русью грозной, Это плачут стены Кремля. Ныне на пике звездные Вздыбливаю тебя, земля! Протянусь до незримого города, Млечный прокушу покров, Даже богу я выщеплю бороду скалам моих зубов, Ухвачу его за гриву белую И скажу ему голосом в юг, я иным тебя, Господи, сделаю, чтобы зрел мой словесный лук. Проклинаю я дыхание китежа и все лощины его дорог. Я хочу, чтобы на вездонном вытяже мы воздвигли себе черток. Языком вылежу на иконах я, лики мучеников и святых. Обещаю вам град. Инонию, где живет божество живых, Плач и рыдай Московья, Новый пришел Индикоплов, Все молитвы в твоем часослове я проклюю моим клювом слов, Уведу твой народ от упования, Дам ему веру и мощь. Чтобы плугом Он взоре ранние распахивал солнцем ночь, чтобы поле Его словесное выращало ульем злак, чтобы зерна под крышей небесною озлощали, как пчелы мрак. Проклинаю тебя, я радонешь, Твои пятки и все следы. Ты огня золотого залежи разрыхлял киркою воды стая туч твоих поволчьи лающих словно стая злющих волков всех зовущих и всех дерзающих прободала копьем клыков твое солнце когтистыми лапами прокохтилось в душу как нож на реках вавилонских мы плакали и кровавый мочил нас дождь. Ныне ж бури воловьем голосом. Я кричу, сняв с Христа штаны. Мойте руки свои и волосы из лоханки второй луны. Говорю вам, вы все погибнете. Всех задушит вас веры мох. По-иному над нашей выгибью Вспух незримой коровой бог. И напрасно в пещеры селятся Те, кому ненавистен рев. Все равно он иным оттелится Солнцем в наш русский кров. Все равно он спалит телением, Что ковала реке брега разгвоздят мировое кипение золотые его рога новый сойдет алипий начертать его новый лик говорю вам весь воздух выпью и кометой вытяну язык Да Египта раскорячу ноги раскую с вас подковы мук в оба полюса снежно-рогие вопьются клещами рук коленом придавлю экватор и под бури и вихря плач пополам нашу землю матерь разломлю как золотой калач и в провал оттененный бездною чтобы мир весь слышал тот треск я главу свою волосозвездную Просуну, как солнечный блеск, И четыре солнца безоблачья, Как четыре бочки с горы, Золотые рассыпав обручи, Скатясь всколыхнут миры. И тебе говорю, Америка, Отколотая половина земли, Страшись по морям без зверия, Железные пускать корабли, Не оттягивай чугунной радугой, Нив и гранитом рек, Только водью свободной ладоги Просверлит бытие человек, Не вбивай руками синими в пустошь потолок небес не построить шляпками гвоздинами сияние далеких звезд не залить огневоображение лавой стальной руды нового вознесения я оставлю на земле следы пятками с облаков свесюсь прокопыть у тучи как лось колесами солнце и месяц Надену на земную ось. Говорю тебе, не пой молебствия Проволочным твоим лучам. Не осветят они пришествия Бегущего овцой по горам. Сыщется в тебе стрелок еще Пустить в его грудь стрелу, Словно полымя с белой шерсти его прызнет теплая кровь во мглу звездами золотые копытца скатятся взбороздив ночь и опять замелькает спицами над чулком ее черным дождь возгремлю я тогда колесами солнца и луны как гром как пожар, размечу волосья, и лицо закрою крылом, за уши встряхну я горы, копьями вытяну ковыль, все тыны твои, все заборы, горстью смету, как пыль, и вспашу я черные щеки. Ниф твоих новой сахой, Золотой пролетит сорокой Урожай над твоей страной, Новый он сбросит жителям Крыл колосистых звон, И как жерди золотые вытянет Солнце лучи надол, Новые вырастут сосны На ладонях твоих полей. И как белки, желтые весны будут прыгать по сучьям дней, синие забрежут реки, просверли все преграды глыб, и заря, опуская веки, будет звездных ловить в них рыб. Говорю тебе, будет время, отплещут уста громов, прободят голубое темя. Колосья твоих хлебов И над миром с незримой лестницы Оглашая поля и лук, Проклевавшись из сердца месяца Кукарекнув взлетит петух По тучем иду, как по ниве Свесясь головою вниз Слышу песок голубого ливня И светил тонкоклювых свист Синих отражаюсь за тонах Далеких моих озер Вижу тебя, Инония С золотыми шапками гор Вижу нивы твои и хаты На крылечке старушку мать Пальцами луч заката Старается она поймать Прищемит его у окошка схватит на своем горбе а солнышко словно кошка тянет клубок к себе и тихо под шепот речки прибрежному эху в подол каплями незримой свечки капает песня с гор слава вышних богу и на земле мир месяц синим рогом тучи прободил кто-то вывел гуся из яйца звезды светлого Иисуса проклевать следы кто-то с новой верой без креста и мук натянул на небе Радугу, как лук. Радуйся, Сионе, проливай свой свет. Новый в небосклоне вызрел Назарет. Новый на кобыле едет к миру спас. Наша вера в силе, наша правда в нас.